Всем здарова, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить в Фаркраич первый, первый Фаркраич. Итак, э, мы пробрались с вами в лаборатории, в лаборатории, короче, нашли вход э, в подземный, или надземный, подземный, короче, в пещере-то нашли э, вход в лабораторию. Теперь нам нужно... Что нам нужно? У нас нет заданий. Нет никакого задания, жесть. Так тут вот ничего окей а 6 6 6 6 6 так а... видели краем глаза короче каких-то охренеть видели каким краем глаза вот этих вот вот вот, вот монстров крагинами их кличут Что это за чертовщина? Должно быть, это Траген. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Трагин, трагин, короче. Понятно, это у нас. Макаки мутированные. Просто посмотри на их рожу. Посмотри на их рожу. Так. Ничего нет, да? Ни патронов, ни черта. Машина сломанный. Ломаный, тачка, ботинок. Так, а -а -а -а... отлично. Броня. Окей. Okay. Ага, мы с той стороны заглядывали. Вот здесь был трагин. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с трагенами! Повторяю, не вступайте в бой! Окей. Не вступайте. Не ответил. Я уже теперь всех шориков боюсь. Вот. Вы сказали, что трагины эти опасные твари, короче, в комментах вы мне написали. Они выносят, короче. Ваншотят. Вот. Так что надо четко им стрелять в голову. Вот. Опа. А что ж это за лаборатории такие идут? Улицы сразу. Я думал, лабораторию они будут в лабораторию. Так, погоди, на улицу мы не пойдем, пошли и посмотрим еще. У нас там еще двери были. Посмотрим, что там еще есть. Вот. Так. Это у нас не работает дверь, окей. А, вот здесь. Жесть, тут просто резня была, смотри. Кровище сколько. тик Ботинками тут кидается кто-то. Видать, у кого-то лишние ботинки, короче. Кепки, ботинки. Решили поделиться. Окей. здесь больше ничего нет, кроме. Понятно. Кроме патронов оружий. Так, а здесь закрыто. Окей. Хорошо, а здесь. А, Понятно. Все. Разобрался, то я что-то запутался, короче. У нас один путь, один путь, короче, вот сюда. Погнали. Okay, учё... центр леса. Всем Идите к главному ученому, чтобы найти Вэлл Понятно. А, Все упирается в поиски Вел, короче. Ты ничего там не видишь? А кто где? Всем, а кто? А кто где? Я же вроде посветил этим. Виновных никого не видел. Вас на жопу натянул. Опа. Окей. Сейчас я надеру тебя задницу. Давай. Давайся, приятель. А, он там с трагином, что ли, воюет? А, вон они, в тачке были. Понятно. Так, кто-то еще где-то. Это труп. Окей, я убил. Кто-то еще топает. Погоди. Неужели Трагина? я ты слышишь, как рычат? Вон, походу, стоит. Ай-яй-яй, бежит, смотри. ой ой ой ой ой Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. -ой ёй -ой ёй -ой -ой -ой -ой -ой -ой. Бляха, бляха, бляха. Фу, меня броник спас. Черкашом за... За черкашем. Нет! а Патроны кончились! еще один. Это жесть. Это просто жесть. Видал что творится, видал что творится Так, ладно Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории 3 ТОП Должны знать, где находится ВЭЛ Тебе нужно получить от них эту информацию Так, а... ай Ай-ай Так, ладно, они отвлеклись Куда мне, куда мне Леха, мы ничего вниз. Не... А нет, вот если могу пройти. Так, ш -ш -ш хорош по мне стрелять. Там боюсь там со своими этими. Ой, какого черта они трекерами? Это часть плана Хорош, хорош да Сколько их тут? Бля, я не видно здесь никого. Просто не видно никого. Кто откуда стреляет? Просто вообще непонятно. Фу. Короче, надо как-то. Давайте попробуем так. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас проедут. проедут поехали так погоди меня, меня вроде не видят вроде не видят а, возьму я наверное свою тупеху я добиваю то что я короче просветил этим интересно так по ступенькам сидя не подняться а, добивает то, что я посвятил, короче, биноклям, я никого не увидел. что да, дичь. Да, в смысле мне не залезть? В смысле ты застрял? Для тебя все кончено, так, ладно, пускай они разбираются. Дой, какого черта они тут делают? Это часть плана сыворотку, которая изменяет каждые органы, в стиле подобного. ясно, пока он испытывал ее только на приматах. Единственное, что мы сейчас в том, что она отмечает в архитектуре. В стиле подобных, которые Кригер контролирует их при помощи имплантов. Приготовиться к процедуре усмирения. Так, двоих я, короче, заснял. Осколочная! Время драть задницы! Осколочная! Троих я снял. На... Я вынесу тебя свою камеру, на свой бинокль. Хорошо, парни, покажите, на что он способен. Ваша главная yeah. цель, Трайдиной, стрелять на поражение. Yeah. Yeah. Хорошо. А как он меня увидел? Я же это, я я я же это. Тихо, бесшумно. Готов еще? Так погоди Вон туда мне надо Я тебя... Леха верить теперь биноклю Это вообще жесть А там смотри Там мост сломан мне по-любому придется, что ли, вниз спускаться. Не, есть хорошо. Так-то. Супервижу. Так, давайте-ка. Да ну-на. Не может быть, чтобы... Это, это понимаю, тоже лаборатория. Не может быть, чтобы лаборатория была без охраны. Так, окей. Не надо как-то, короче, спускаться. Так, понять, где вход. Где я могу подняться. Вход по-любому вон там. Мне надо как-то, наверное, подняться вот здесь. Есть кто здесь? Я слышу только рычание. Жесть. Леха, я боюсь туда спускаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай. Так, ладно, меня вроде не видят. Надо найти какую-то лестницу. Леха все, капсдец. У сейчас эти крекеры съедят. Вон они стоят. О, наверх, смотри, есть. Опа. Вижу один. Вижу один крекер. О, бляха. Нет, нет, нет. Откуда он тут взялся? Откуда он взялся? <свист> Жесть. И чё, всё заново? Бляха. <свист> так, а если я по -по попробую добежать? <свист> Просто бегом, бегом, бегом. <свист> Смогу пробежаться? Так, погоди, вот сюда. <свист> а, потом вот <свист> сюда. Какого чёрта они тут делают? Это часть плана он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подопытного. Насколько я знаю, пока испытывал ее Давай, отнимает. давай, восстанавливайся. ...побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта. делает подопытных крайне контролирует его он видал? Он стоял наверху. Его загасил Рагин. Все, бегом. тихо, тихо, тихо, тихо. Без резких там. Так, так, так, так, так. Вон они. Минус, да, твою мать! Ох, кириллих тут! И как вы прикажете тут бежать? Куда я бегу? Помогите. Помогите! Я! Помогите! Помогите! Помогите! Да куда ты меня сел-то? <свот> я все кнопки пережал, я все запутался Куда мне ехать? Боже мой, куда мне ехать? Куда мне ехать? О, погоди Бегом, бегом, бегом у меня нет карточек! Аааа, У меня нет карточек! Как ты забыл? Как... Жесть! Ты смотри на мо ⁇ хп! Ты смотри на мо ⁇ хп! Так, так, так, погоди, погоди, погоди, погоди! Это то Надо лестницу, лестницу какую-то. Вон погоди, сломанная лестница есть. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. А Ай-яй-яй-яй, сейчас меня вынесут. Просто вынесут, я тебе кричу. Я, те, я, я тебе кричу. У меня новости. Я только что получил сигнал ты ты еще получил. Сократка. -то Так, ладно, у меня есть броник. У него должна быть карточка допуска во все закрытые зоны. Она тебе понадобится, чтобы спасти Вэл. Жесть. Аптечка мне нужна жестко. Мне нужна аптечка. Карточки, он говорит, какие-то. Так, понятно, здесь мне не пройти. Так, алло, есть карточка? О, мать! Нет! Яха, да открой дверь! Что? Закрой дверь! Что за жомо а -а -а -а. а драки нет? Так, минус один. Ай-ай-ай! Ой-ай-ай! -ой -ой.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 Откуда там живой солдат, если там эти крикеров дофига было? Жестяк. Это полная дичь. Паркрай дает просраться. Паркрай на сложно дает просраться. Так, дайте мне аптечку, пожалуйста. Аптечка, а потом сохранку. А не то, что участок вот вот сохранился и просто жопа Нет! Мы получили ваш сигнал. Направляем к вам. Он свалил. Есть аптечка? Эй, док. Хорошая Карточка, новость. Хорошо. Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. Очень хорошая новость. С ней не а Я услышал а что-то о бункере. Эх, почему здесь нет аптечек? Так, а это что? Врата открыл. Джек, прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Бляха, вот этого мне еще не хватало отряды. Так, ну-ка, а здесь что внизу? Мне нужно найти аптечку. Бляха, ну нет! ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй сдох фига в них пуль надо сдох их там двое было нет можно сохранку пожалуйста можно аптечку и сохранку пожалуйста Так, погоди. А что если... Погоди, у меня нет базуки. Патронов у базуки. Так. Как выкинуть-то? Что если... Вот с этого хорошо можно выносить этих крекеров? Так, машина... Бля, хочу в этом здании вообще ни одной аптечки нет. Почему так? А, так, граната. Посмотри, ну, можно вот менять, э, я меняю вот гранаты, камни. Я точно не пропустил нигде аптечку. Просто жестко. Хотя здесь был какой-то еще проход. Так, хорошо. Ай! Ай-ай! Нет! Набеги ты! Так, вниз в принципе спускаться нечего, там там только вот эта, вторая ПП-ха, короче, про глушителя. Ладно, я ее, может быть, найду дальше, потому что, блин. Человек, Смотри, а у меня ХП поднялась почему-то. Давай <звук> <Вот> сюда зайдем. граната, граната гранаты, гранаты туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Мне повезло, что он жопой вперед вышел Так, есть кто ещё? Ай-яй-яй Фух, хорошо Так, а здесь что? Охренеть, арсенал Аптечки Вот это ништяк О, да О, да, детка Так а вот и эта ППХ. Которая вторая. Так, базуку я э, выкидываю. А нафига ты мне базуку-то опять взял. А и не то выкинул. Так. Все, ништяк. Окей. Вот теперь бы было бы круто получить сохранку. Фух. Так. Смотри, я могу подняться наверх. Апася Наверху делать нечего. Верни не закрыть. Наверху делать нечего. Есть еще вот лифт. Мне нужно, короче, я так понял, до ворот доехать. Или дойти. Может на тачке попробовать? Ну-ка я попробую на тачке. Ага, на тачке, а там у нас крагины. Ладно, пошли, пошли, попробуем. Сейчас и граната не Нет, нет, нет, нет, умри. Так их двое было, да? Не, слушай, вот с этой скорострельной штуки, на... а где машина? А, а машина-то где? В смысле? угнал Погоди, я вот упираюсь, смотри. Чё за глюк? Я упираюсь, вот Здесь должна быть машина, я вот упираюсь, не могу пройти Чё за глюк? Ой Теперь я понял, что. за... Погоди А ворота не открыты, в смысле? А что, мне где а я где не открыл что ли? А во, во! Все, понятно. Так, лады, а где я с какой стороны? Опа! Да, а нет того я загасил. То. Так ладно, там вон тачка. Хера он, он из кустов там стреляет, короче, я, а я его не вижу. Какие фрукты? Бананы, что ли? Бананы это не фрукт, бананы это трава. Да как?! Я просто не Я просто не на Отлично. Блях, он мне всю броню, короче, почти подсносил. Так, есть кто-то еще? В принципе, никого не вижу больше.